привет! Меня зовут Сергей Куракин и это мой первый ролик на ютубе. Здесь я немного расскажу о себе, познакомлюсь со своими коллегами по цеху, известными блогерами. Попробую себя в разных форматах и, конечно же, отвечу на все ваши вопросы, которые вы мне задавали в инстаграм. Ну что, поехали! Я пришел для себя пока что в новый дом, и у меня есть огромное желание познакомиться, так скажем, с теми, кто сейчас в нем живет. Это те самые известные блогеры. Учитывая то, что я вообще в этом ничего не понимаю, сейчас я буду отгадывать по названию аккаунта, что же человек продвигает в этом аккаунте, про что же он освещает. И, конечно, я буду угадывать количество подписчиков. Ну что, давай, говори, сейчас-то я вообще готов. Еще, просто не имею, честно скажу. Но кто же ты можешь быть такой, Валентин Петухов? Точно его? отгадываю. Ну, наверное, ты какой-нибудь компьютерный гений, ну или того, ну вот, наверное, ты что-нибудь тестишь, какие-нибудь программы, приложухи, приложения для телефонов, для компьютеров и рассказываешь людям, Какими программами лучше всего пользоваться? У тебя, скорее всего, на канале подписчиков, ну давай сейчас зайдем планку, аж 700 тысяч человек. <музык> Николай Соболев, ну что, ты, наверное, ты, наверное, какой-нибудь политолог. Рассказываешь про политические партии, пусть там страны, про наши экономические связи с другими странами, про всякие войны. Но ну, наверное вот что-то такое. Подписчиков миллион, миллион сто точно, миллион сто подписчиков твоих вот избирателей. Зачем нам э, такие клоуны? Они недооценили меня, я хоть кого-то знаю. Это чувак, который тестил машины, проводил там всякие хайповые такие тест-драйвы, выбирал там всякие жирные машины, тюнговые машины. Потом что-то он не поладил по законам, ему дали там немножко отсидки. Сейчас он вышел. Количество подписчиков, блин, ну не знаю, миллион три, наверное. Три миллиона подписчиков у Эрика Давидовича. Я совсем похлопываю. <смех> Блин, со своей спортивной карьерой память совсем не та. Я приготовил для тебя призы. А, не, подожди. Пообещай мне обязательно, что ты досмотришь эту серию до конца. И видно, там я тебе расскажу, как ты их можешь получить. <смех> Лот номер один. Испандер кистевой. Смотри, такая штукенция, которая позволяет развивать себе предплечье. Это очень важно для рукопожатия. Если ты занимаешься спортом, единоборствами, это вообще необходимая штука. Им ты будешь просто сжимать, а потом уничтожать людей. Их будет, конечно же, несколько. Я не призываю к насилию, не-не-не. Это так просто для этого. Для любителей. Я запустил свой собственный бренд, называется Кракен. Я разыграю вот такие вот футболки. Их, конечно же, будет тоже несколько. Ну что, со своей стороны я все рассказал. А теперь дело за тобой. Сдержи свое слово. Досмотри эту серию до конца. Ну а теперь дело за тобой. Сдержи свое слово. Досмотри эту серию до конца. С блогерами я познакомился. Теперь самое время пришло поговорить обо мне и рассказать о себе, кто же я такой на самом деле. Мне 37 лет, и я родился в городе Тольятти, это Самарская область, это там, где производятся те самые известные машины «Жигули». Я, знаешь, из такой среднестатистической семьи того времени, я сын станочника и медработницы. Знаешь, яркая особенность в том, что через всю мою жизнь протекает такая красная нить спорта, а как же я туда попал? Конечно, в третьем классе я уже был взрослым, осознанным мужчиной, когда я мог позволить себе покурить. И вот в это самое время, в этот самый момент меня поймал мой физрук. Поймал за ухо и сказал, что если я не приду к нему на тренировку, то он обязательно расскажет моим родителям. В связи с тем, что я своих родителей люблю, любил и уважал, и уважаю, мне это было крайне неважно, Ой, крайне неудобно, чтобы мне это рассказал моим родителям. Поэтому я пришел к нему в секцию. В итоге первый месяц было тяжело, а потом ничего, знаешь, втянулся. В то же время я всегда занимался какой то активную позицию для города. Я создавал какие-то сообщества для бега. Какие-то проводил ночные гонки, ну то есть я всегда что-то делал, всегда а, поднимал и подтягивал людей. Меня Москва всегда манила. Манила тем, что здесь другие объемы, другие обороты, здесь ну, так, скажем, здесь другая движуха, здесь другой уровень общения, здесь мне просто интересно, я питаюсь от этого города. Совсем недавно я запустил новый проект, ну мне было, знаешь, интересно, а, ну на что ли я сейчас способен, могу ли я что-то сейчас создать, как все говорят, ниши все заняты, бизнес и занят. Я сейчас создал свой бренд, бренд называется Cracker, на данный момент пока что только футболки, но Могу тебе сказать, что Кракен и футболки – это, знаешь, только пик некого айсберга. Чуть позже, в дальнейшем, в сериях я тебе буду рассказывать, что же это такое. И поверь, это будет прям большой-большой проект, который я, наверное, очень долго нашел в своем сердце. И я совсем скоро с тобой этим делюсь. Сейчас давай поговорим вот о чем. Об одной новости, которая сейчас пестрит весь интернет, все желтые прессы. Нет, сейчас тебя свой С собой. Это первые кадры допроса 41-летнего Павла Шиповалова, ранее судимого за порчу имущества мужчину, теперь ждет статья «Захват воздушного судна». Бортпроводники реагировали и сказали, что у них нет, не хватит топлива, им нужно в мансийский сделать дозаправку. Но, ну, конечно, где они приземлились, и там уже наши спецслужбы сработали и предотвратили все это. А, знаешь, вот... Что интересно, что у этого человека прослеживается такая отличительная черта его жизни. В 2012 году на РЖД у него завязалась драка в поезде, где он там получил какие-то телесные повреждения. На этом, опять же, он не, усна, не угомонился. В том же самом алкогольном опьянении этот человек начал бить стекла своим родственникам. Вот, вот просто нужно подумать. Неужели это не урок, когда с 2012 года за этим человеком тянется некий шлейф, когда он вот в своем алкогольном опьянении всегда что-то что вытворяет? 80% всех бытовых ссор и драк происходит только в, ну, в опьянении. Да что говорить о бытовых ссорах, о наших футболистах, которые в том же самом алкогольном опьянении начудили, насколько на весь мир стали известны. Павел Мамаев и братья Кокорина останутся под стражей до 8 апреля. Такое решение вынес Тверской суд Москвы. Знаешь, вот это, наверное, тот самое время, когда можно и нужно подзадуматься, что возможно поменять вот эту привычку, выпивать на какую-то полезную привычку, которая может кардинально изменить твою жизнь. А чтобы, знаешь, не ходить далеко, я тебе сегодня сам продемонстрирую эту привычку. Это занятие спортом, это зарядка, и эти упражнения подойдут для любого. Сейчас я тебе это продемонстрирую. Для того, чтобы начать зарядку, тебе нужно в первое Сделать, конечно, суставную разминку Это ты это проходил еще и в школе, и в садике Наверняка это вот разминаешь кисти, локти, плечи, колени Кстати, если тебе будет интересно, напиши мне в комментарии Я обязательно поделюсь с тобой все то, что делаю я После суставной разминки тебе нужно запустить сердце Для этого ты делаешь либо бег на месте, либо прыжки на одной ноге Либо, как я это делаю, это джампинг-джеки Все очень просто Руки над головой, ноги разводишь Таких ты делаешь хотя бы 30, но ну, если ты совсем не занимаешься спортом. После этого мы будем делать с тобой отжимания. Прямая спина, лопатки вытянуты, руки разводишь в стороны, под углом. Делаешь три отжимания хотя бы таких, расставляешь руки шире, делаешь еще три, руки сводишь, делаешь еще три и по три разнохват. Правую руку вперед, левую назад и наоборот. Поздравляю, отжимание ты уже сделал. После этого мы будем делать с тобой приседание. С прямой спиной, ноги доводим до 90 градусов. И таких вот приседаний ты делаешь всего лишь 30 штук. После этого мы будем делать с тобой пресс, чтобы ты вышел на пляж, а у тебя были там кубики. Пресс ты делаешь, конечно же, на твердом полу. Задача скручиваться в районе пупка. Если ты никогда не делал пресс, то двадцаточки будет в самый раз. После этого ты поднимаешь прямые ноги, тоже 20. За этим ты делаешь скручивание, твоя задача локтем коснуться колена. Тоже 20 раз. Благодаря вот такой вот зарядке ты можешь пробудиться с утра, зарядиться энергией, ну и даже немножко привести свое тело в тонус. Ну а теперь о главном. Как же получить те самые ценные призы, которые я тебе показывал? А это футболки из пандера. Для этого все очень просто. Ты подписываешься на мой канал, пишешь комментарий. Любой комментарий, честный комментарий, такой, как ты считаешь нужным. Ну и, конечно ставишь лайк. После этого в ближайшей серии я разыграю все эти призы среди тех, кто это сделает. До встречи на канале.